Делай поворот. Сергей Иванович за рулем Волги 1976 года открывает автопробег по Чуйскому тракту. Ветеран считает, что трасса R-256 главная дорога его жизни, которой он отдал 60 лет. Лесу не хватит тут это считать. Я же всю жизнь шофером. Сейчас хоть небольшие года, но все равно езжу. На дачу. Сами. Да кому доверять? Разобьют машину. В конце мая 1922 года постановлением в ЦИК эта дорога была признана трассой государственного значения. В честь столетнего юбилея было принято решение провести автопробег от Новосибирской области до границ Монголии. 2010 года Чуйский тракт входит в десятку самых красивейших трасс мира, занимая пятое место. 12 лет подряд. И мы этим гордимся. Сейчас мы это всем докажем. В автопробеге приняли участие представители трех регионов – Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области. Это символ. Это символ масштабов, богатства, могущества, красоты нашей страны. И сегодня, когда многих спрашивают, что такое Сибирь, очень часто вспоминают, Сибирь – это чуйский тракт. Тысяча рек и озер, перевалы, национальная кухня, традиционные песни и обряды – сибирский колорит. Безусловно, основная цель автопробега ⁇ это продвижение автомобильного туризма в России. Сегодня трасса R256 ⁇ это не ухабы и колдобины, это ровный асфальт, развивающаяся инфраструктура и возможность в каждой точке маршрута набраться ярких впечатлений. Вообще автомобильный тип путешествия, автомобильный туризм, многим, как ни странно, еще предстоит открыть. Хотя больше 60% наших туристов в стране путешествуют именно на автомобиле, но... Пока большая часть из нас них выбирает автомобиль именно как просто средство транспорта, проехать из одной точки в другую. Трехдневный автопробег завершился высадкой сотни елей на кордоне Куркечу, а концерт Селета Шанта стал яркой финальной точкой.